Не верьте никакой информации о том, что животные брошены, что животные никому не нужны. Мы стараемся, работаем над этим каждый день. Ни одно животное не будет брошено, это не имеет значения, это поросенок, или это тигр, или это медведь. Завтра эвакуация медведей и еще двух тигров. И на этом у нас уже заканчивается этап эвакуации больших кошек и медведей. Дальше приступаем. И начинается эвакуация крупного, крупных копытных верблюдов, Сибирский козерог, мархур, ну и все то, что осталось в единичных парах и в единичном состоянии. Те, кто, те, кого можно будет вывезти, всех вывезем. Те, кто не погибли, ни одного, ни одного животного не оставим. Мы будем работать до конца. Команда настроена бодро и идем до конца. Все животные будут спасены. Хороший, хороший, хороший, хороший Ты сюда иди, маленький Давай, давай, давай, давай. Все, вышел Вы с тиграми практически полностью загружены. Вот осталось загрузить две клетки. Завтра отправляем пять бурых медведей. Киська, мурыська, потерпи. Киська, потерпи. Пять больших львов. Экопарка мы сегодня вывезли двух маленьких котов. Это еще одного ягуара и львенка. Мы сегодня вывезли птицы. Мы сегодня вывезли чернобурки, песцы. Сегодня успешный день, сегодня вся команда сработала супер. В конец, конечно, уже начались серьезные обстрелы, и мы обязаны были покинуть территорию. Иди сейчас... Вот, к... все, стоп, Вон. Вон. Вон. за Вон. Вон. Вон. Вон. Вон. Вон. Вон. Вон. Вон. Вон. Вон. Вон. Вон. Вон. Вон. Вон. Вон. Вон. Пацаны, вытягиваю тебя есть, есть, есть голова? Да, есть да. голова? Да. Сегодня и мы идем в наступ. Мы знайшли трофейный забудень россиянами. Гранатомет передамо на потреби ЗСУ. И почали вывозите жаки. Это гепардик. Один, а только еще один. Продолжим. Пролеты били клиток, клиток Зильваны. Вчера мы тут грызылые парки, благородно. Дорожка идти до загорода сейчас. На счастье. В нашей команде, благодаря ребятам, которые сегодня без переувлечения под пулями работали в парке, на протяжении 7 часов было вывезено более 80 животных. С риском для жизни, ребята, преклоняюсь перед вами. Огромное спасибо. Спасли большое количество животных. Хочу выразить огромную благодарность Игорю Терехову. Он взял на себя основной удар. Харьковский зоопарк взял на себя основной удар. Мы перевезли туда уже 23 животных, всех человекообразных обезьян, белых львов, белых тигров, ягуаров. Сегодня еще их ожидает добавка. Огромное спасибо дополнительно Виталию Кличко, Михаилу Лысенко, господину Филатову, людям из, из, из Одессы, Западной Украины, Львова. Всем тем неравнодушным людям, которые откликнулись нашу беду. Мы полностью поменяли концепцию. Мы сегодня уверены в нашей победе. Мы сегодня точно вывезем все 100% животных. И мы хотим на нашем примере показать. Сегодня нет различия между Харьковским зоопарком, Харьковским окопарком Это наше животное. Это наш город. Это наш город. Все делаем совместно и будем развиваться и в восстановим город совместно. Еще отдельно хочу сказать. Сегодня мы обнаружили потомство белых тигров, мертвое, потомство пантеры, мертвое, потомство ягуаров, мертвое. Огромное количество животных, которые делало наш, наш экопарк весной бэби-бумом, сегодня оказались уже не в состоянии. Экопарк первого дня войны. Был обстрелян, и было нарушение целостности вольеров, этих львов не могли выпустить вольеры. И по ним видно, что они вот были в тесном помещении, у них пролежни, у них потертости. Они довольно сильно застрессованы. В результате вот э, такой тесноты и того, что постоянные взрывы. Прозвучало первое обращение о том, чтобы э, надо забрать живот. Проблема была в том, что зоопракт находился постоянно под обстрелом. И это действительно поистине героический поступок наших сотрудников, которые не побоялись выходить в район активных боевых действий и вывести, буквально под обстрелом, вывести животных, помочь Потому что мы сегодня в Украине не теряем, в отличие от агрессора, от оккупантов, человеческого обличия. Мы заботимся о людях, мы заботимся о детях, мы спасаем всех, мы сегодня это все делаем, и в том числе о братьях наших меньших. Это, это необходимо делать. В отличие от оккупантов, которые потеряли человеческий облик, убивают детей, людей, животных, рушат зоопарки, детские сады и школы.